Здравствуйте, в эфире «Большой репортаж» в студии Дарья Тарасенко. А вы уверены, что заливаете в бак, за что отдаете немаленькие деньги? 15 лет назад мы уже проверяли качество бензина, и тогда два из пяти образцов оказались фальсификатом. В 2006 году литр 92 -го стоил примерно 17-18 рублей, сейчас в среднем это 44 рубля. То есть в два с половиной раза дороже. Но, наверное, и качество должно вырасти раза в два. В общем, мы решили устроить перепроверку. Специалисты уже отобрали пробы с четырех самых популярных АЗС города Красноярска. Что показала проверка? Смотрите в моем большом репортаже АИ-92. Что с бензином? Сейчас эксперт заполнит все нужные бумаги, затем мы опломбируем каждую бутылку вот такой специальной помбой. Отчеты показывают, исследования, проведенные в других странах и небольшие исследования, которые выполняются в России, показывают, что в выбросах может содержаться ацеталегид, ацетонный и формалегид, то есть карбонильные соединения, которые могут быть, вообще говоря, канцерогенными. У нас в городе, когда мы проводили проверку, Тогда порядка, наверное, 50 автозаправочных процентов, 50% автозаправочных станций у нас торговали некачественным топливом в году? Это было в семнадцатом году. Крайний случай, когда машина может просто даже заглохнуть на светофоре. Честно сказать, да, таких случаев становится меньше. То есть все-таки я думаю и надеюсь, что следят за качеством топлива. Перед нами находится тара для отбора проб нефтепродуктов, вымытая согласно ГОСТу. Специальными средствами высушенная в сушильном шкафу. Это канистры, в которые производится первоначальный отбор проб, после чего объединенная проба будет разлита вот в такие бутылки из темного стекла. Сейчас мы в Центре стандартизации и метрологии ЦСМ. Здесь проводят независимые исследования и проверки. И сюда мы обратились, чтобы проверить бензин на красноярских заправках. Ну что, Поехали. такую же процедуру ТВК проводила 15 лет назад, но тогда бензин в бутылке наливала автор репортажа. И, конечно, владельцы заправок, где анализ показал контрафакт, решили, что это журналист что-то там не так сделала. Пришлось долго разбираться. Так вот, чтобы избежать таких упреков, в этот раз образцы отбирают сотрудники Центра стандартизации. Итак, мы на первой заправке, это 25 часов на остановке Затон, и вот мы уже налили 3 литра в канистру. Всего мы проверим топливо на четырех АЗС. Мы выбрали самую ходовую марку АИ-92 и самые известные крупные сети. Для большей объективности берем пробы в разных районах города. Итак, это 25 часов на Красрабе. Здесь литр 92 на момент наших съемок стоил 43 ,50 рубля 50 копеек. Газпром нефть на «Свободном» и 42 ,85 рубля 85 копеек за литр. Рост нефть в Солонцах. Здесь за литр бензина придется отдать 42 ,30 рубля 30 копеек. И «КНП» на «Республике». 44,5 рубля за литр. Специалисты наливают в канистру 3 литра топлива, а затем разливают в три бутылки. Две нужны для исследования. Еще одна – это так называемая арбитражная проба. Она будет храниться как доказательство, что бензин точно с этой заправочной станции. И если у владельцев будут претензии, то у нас есть материал для еще одного независимого исследования. Все образцы проверим по самым важным параметрам – октановое число, содержание серы и фракционный состав. Октановое число – показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, то есть способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Это важнейшая количественная характеристика топлива, на основе которой определяется его сортность и применимость в двигателях той или иной конструкции. Содержание серы в топливе – параметр, по которому присваивают экологический класс. Сейчас в России разрешена реализация топлива не ниже пятого экологического класса. Содержание серы не должно превышать 10 мл на кубический дециметр. Фракционный состав. Это главный показатель качества топлива. Состав фракции бензина важен для пуска двигателя и быстрого разгона машины, небольшого расхода топлива, равномерного качественного и количественного распределения топливной смеси по цилиндрам двигателя, а также минимального износа поршней и цилиндров. Сейчас эксперт заполнит все нужные бумаги, затем мы опломбируем каждую бутылку вот такой специальной пломбой. Это вторая точка. Заправка Кнп, наверное, самая популярная среди автолюбителей возле сезона, улицы Республики. И как нам сказал специалист, на каждой заправке должен быть паспорт соответствия бензина. Сейчас мы пойдем посмотрим, есть ли он здесь. На той заправке он был. А можно посмотреть паспорт соответствия на 92 второй бензин? Пожалуйста, в уголке Вот он, паспорт соответствия. Здесь он тоже есть. Сфотографируем на память. Проходим ту же самую процедуру и на третье АЗС. Это Роснефть в Солонцах, тоже очень популярная. Здесь почти всегда очереди, и это говорит само за себя. Все это последняя точка. Газпром на свободном. Все образцы мы сейчас увезем обратно в Центр стандартизации и метрологии для проведения исследований. Результаты будут готовы примерно через две недели. Исследования покажут, чем мы заправляем свои машины и чем мы дышим. 15 лет назад ситуация была, конечно, хуже. Автомобилей было меньше, но качество бензина было в разы хуже, а выбросы в разы ядовитие. Тогда, чтобы повысить октановое число и улучшить детонационные свойства, в качестве в качестве присадки использовали бензол или свинец. А точнее, тетраэтил-свинец Это ядовитое металлоорганическое соединение. Оно накапливается в организме и поражает практически все органы системы, особенно нервную систему. Доля этилированного бензина в Советском Союзе и в России в 90-е годы была огромной. Запретили использовать свинец в качестве присадки только в 2002 году. Сейчас одной из самых популярных присадок можно назвать бензол. Согласно экологическим нормам Евро-5, его содержание не должно превышать 1%. Поскольку в большей концентрации он резко увеличивает нагрузку на катализатор. И главное, мы дышим ядовитыми выбросами. Они вызывают онкологические заболевания и бесплодие. Многие исследователи отметили, что карбонильных соединений в выбросах автотранспорта стало больше. Это ацетон, ацетальдегид, возможно формальдегид. Может формальдегида стало меньше, но ацетальдегида ацетона может быть больше. А он как влияет? Нейротоксичный. При этом нельзя утверждать, что основной вклад в черное небо Красноярска вносят автомобили, говорит эколог Сергей Михалюта. Такую версию активно продвигают власти. Якобы третий, даже больше всех загрязняющих веществ – это выхлопы машин. Нам говорят, в городе сейчас примерно 400 тысяч единиц автотранспорта. На них приходится 66 тысяч тонн выбросов в год. Но откуда такие цифры? В некоторых штатах Америки, например, на 2,5 миллиона автомобилей приходится только 11 тысяч выбросов. И какие конкретно загрязнители учитывали? Эколог уверен, что власть специально сдвигает акцент на транспорт, уводя внимание с реальных загрязнителей. говорить о том, что вот там дели, там эти 30-40 по конкретным группам веществ. Вот, допустим, по карбонильным соединениям какая доля. Понятно, что это будет доля, например, выше там у металлургического там или у теплоэнергетического предприятия. С этим нужно разбираться. Нужно проводить нормальную, релевантную инвентаризацию выбросов. А я вам скажу, почему сейчас невозможно. Потому что все эти годы промышленный лоббил работал таким образом, чтобы не появлялось нового оборудования в лабораториях, которое может это все измерить. Система мониторинга не получала должного развития. То, что понавтыкали больше постов, это не дает той информации, которая необходима. И более того, методики инвентаризации выбросов вообще не соответствует стандартам Европейского Американского Союза измерительных технологий для того, чтобы ловить содержание загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Все это сделано так, чтобы промышленные предприятия могли и дальше комфортно зарабатывать большие деньги в обход тех платежей, которые они должны платить. Даже если бы я был олигархом, я бы все равно, наверное, не доверил водить Автомобиль водителю, потому что мне очень сильно нравится водить, и водил бы я сам. Такого же мнения придерживается и Егор Фролов. Он за рулем 20 лет и без машины уже себя не представляет. Сейчас Егор – заместитель председателя отделения Федерации автомобилистов России в Край. Он считает, чиновники лучше бы не стрелки переводили, а реально следили за качеством топлива. За 20 лет Егор менял машину пять раз. Сколько раз чинил поломки из-за плохого бензина, сейчас даже трудно сказать. Но один неприятный сюрприз помнит до сих пор. У меня был один раз случай, когда, да, действительно, это порядка, наверное, 15 лет назад я ехал в и перегонял автомобиль и заправился уже перед Красноярском на автозаправочной станции, сюрприз она называлась. И причем сюрприз произошел прям уже непосредственно в самом Дивногорске. Это хорошо, ты практически в Красноярске. У меня в Дивногорске просто встал автомобиль. И тогда, ну, я еще не имел никакого опыта, э, ну, я за, дотянул до ближайшего сервиса, где мы мне промыли всю топливную систему. Хорошо, это был э, ВАЗ-2105, э, там ничего сложного нет с точки зрения промывки топливной системы, э, но сам факт, я потерял, наверное, двое суток для того, чтобы мне это все сделали. Безусловно, говорит Егор, за 15 лет качество бензина стало лучше благодаря законам о проверках и штрафах. Сейчас не только документы, но и делают лабораторные исследования. А денежное наказание за некачественное топливо составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф возрастает до 3% с оборота, но не менее 2 миллионов рублей. Возможно и приостановка работы АЗС на срок до 90 дней. Конечно, никто не хочет платить такие суммы. Количество контрафакта сокращается. Согласно данным последней проверки Росстандарта в 2020 году, некачественный горючее обнаружили на каждой 10 российской заправке. в пятнадцатом году показатели был в два раза выше но 10 процентов все еще большая цифра это значит что сотни машин прямо сейчас стоят в автосервисах из-за плохого бензина чаще всего качество топлива страдают в основном детали топливной системы то есть это предварительный фильтр топлива это тонкий фильтр, фильтр тонкой очистки естественно свечи зажигания то есть тут э, сгоревшие электроды, большой нагар. Вадим Митин знает о машинах все. Он владелец сети автотехцентров. Говорит, если вовремя не проверять и не менять такие расходники, то ремонт выльется в копеечку. Например, из-за сгоревшей свечи может полететь катушка. А это от 2,5 до 25 тысяч рублей в зависимости от марки и года выпуска автомобиля. Или форсунки двигателя заменить. Все их стоит как полавтомобиля. Если они не, так скажем, не критически изношены, а просто загрязнены, то есть вариант их почистить. Но, опять же, это не всегда получается. Очень часто они прибывают из-за некачественного топлива в таком состоянии, что очистить их не удается. Вадим Митин клиентам, конечно, рад, но понимает, что сейчас доходы у людей падают и дорогостоящий ремонт потянут не все. Поэтому куда выгоднее постоянно следить за машиной, но как понять, что с автомобилем что-то не так именно из-за бензина. Что касается топлива, это такие симптомы, как, допустим, плохая заводка в мороз, ухудшение динамики автомобиля, провалы, э дергание где-то на светофорах при э интенсивном разгоне, то есть вот все, что связано с плохой динамикой, заводкой, ну вот вот вот, вот это основные симптомы, э хотя могут быть э и Просто иногда это крайний случай, когда машина может просто даже заглохнуть на светофоре. Такое происходит, но редко. И обычно крупные сети АЗС пытаются сразу же проблему уладить и ремонтируют авто за свой счет. Вообще эксперты говорят, серьезные бренды опасаются серьезных штрафов. И за качеством более-менее следят. А вот мелкие заправки до последнего играют ва-банк. Егор Фролов рассказывает, федерация проводила свою проверку 4 года назад и почти на всех мелких АЗС продавали бодягу. У нас в городе, когда мы проводили проверку, тогда порядка, наверное, 50% автозаправочной станции у нас торговали некачественным топливом. Это в 2017 году? Это было в 2017 году. Сейчас уже в 2021 году <связычный> понимают, что на мелких заправках ну, лучше не заправляться, непонятно, что там будет, лучше у сетевиков. А, вот. Почему такие? Почему все равно там заправляются? Да, почему заправляются? Ну, во-первых, на мелких автозаправочных станциях, которые торгуют бодягой, цена намного ниже. В связи со всякими коронавирусами и всем остальным, в первую очередь ну, это ударило по кошелькам автовладельцев, и автовладельцы, естественно, голосуют не качеством на сегодняшний момент топливом, а кошельком. И, к сожалению, в связи с тем, что ну, кому-то к сожалению, кому-то к счастью, что на сегодняшний момент запрещены какие-либо такие официальные проверки, и, естественно, ну, такие автозаправочные станции этим пользуются. Но так ли все хорошо у крупных игроков топливного рынка? Где можно заправляться, а где лучше не стоит? Это мы и проверяем. Результаты исследования уже готовы. Что показала проверка? Сейчас узнаем. Экспертиза проводилась достаточно крупных сетей, которые постоянно на слуху и постоянно производится их мониторинг. Каким-то образом они отслеживают качество. Да, это не маленькие заправки. И поэтому нас удивил да, результат. Таких результатов не ожидали даже специалисты. Говорят, все последние проверки крупные сети проходили. Сейчас показатели одного из образцов не просто не соответствуют нормам, а даже пугают. Это бензин СЗС 25 часов на Красрабе. Октановое число этого топлива 95,7. По ГОСТу должно быть не менее 92. Вроде бы все нормально, но для экспертов это уже звоночек. В итоге содержание серы больше в три раза. Фракционный состав при 100 градусах не отходит, а бензола больше нормы в 6 раз. И это очень опасно, прежде всего для людей, хотя и машина за такое спасибо не скажет. На сегодняшний день для экологического класса К5 содержание бензола нормируется не более 1%. Фактически, получилось содержание бензола превышает более 6%. Соответственно, данное топливо нельзя отнести к экологическому классу К5. И его реализация на автозаправочных станциях на территории Российской Федерации запрещена. Бензол является очень сильным канцерогеном и токсичным веществом. То есть при неполном его сгорании так, также происходят отложения на камерах поршней. Повышенное содержание производных бензола может привести к образованию онкологических заболеваний, а также бесплодия. Итак, один образец заправки 25 часов проверку не прошел. Такой бензин продавать нельзя. Остальные образцы в пределах нормы – это АИ-92, КНП, Роснефти и Газпромнефти. У многих, наверное, сразу возникает вопрос – какой из них самый лучший? Но эксперты говорят, такие оценки некорректны. Топливо либо соответствует нормам, либо нет. И что получается, за 15 лет мы не сильно-то далеко ушли. Тогда из пяти образцов фальсификатом оказались два. Сейчас из четырех – один. И что важно отметить, в 2006 году не было крупных сетей. Мы проверяли АЗС на Кицхавели, даже названия не было, Сибнефть, Сатурн-М и Фортуна-Плюс. И большинство из них мелкими так и остались. Либо ушли из Красноярска и теперь работают в городах края, как Фортуна-Плюс. Из тех компаний в крупную и успешную сеть выросла только 25 часов. Но парадокс – сейчас бензин проверку не прошел. Вторая крупная красноярская сеть КНП проверку прошла, и федеральные сети тоже. Вообще, эксперты говорят, что сейчас тенденция на укрупнение. Так проще вести бизнес и контролировать процессы. Но регионалам все равно сложнее. Им нужно больше сил и средств, чтобы поддерживать марку и удерживать клиентов. Например, в КНП, говорят, приходится проверять качество топлива четыре раза на всех этапах. И, как мы видим, это дает результаты. Но, похоже, так работают не все. А вот цены поднимают все. Пока мы снимали этот репортаж, «Газпром» повысил стоимость бензина дважды. Остальные это сделают тоже. По-другому не бывает.